Хорошо, сегодняшний вебинар а, хотел провести а, с новичками, с теми, кто задает вопросы, как я вижу, как бы это нужна эта информация только наиболее активным людям, а, какие есть нюансы на сегодняшний день с работы, работы с проектом B2B Jewelry, как производится оплата, как производятся выводы, какие нас ждут а, ближайшие какие-то перспективы и улучшения, Поэтому и а, что происходит, и по какой причине. Именно поэтому хотел с вами сегодня поговорить. А, первое, я вижу, что люди задают вопросы а, о сроках выплаты, бы получил, не получил, пришло, не пришло. А, давайте сразу четко понимать, то есть, что, как работает а, система, как бы, проекте B2B, если кто об этом, как бы, не знает. А, на баланс нам в пятницу приходят деньги, то есть они начисляются. То есть мы с вами ставим их э, на вывод и э, компания уже в зависимости от э, типа, получи, типа выплаты, то есть как мы хотим получать наши деньги, наши бонусы, уже их выплачивает. Соответственно, как бы, если мы ставим вывод на магазин, э, мы можем выбрать э, любой локальный магазин, который есть э, ближайший к нам в той стране, где мы зарегистрированы. Если это Украина, то мы можем получить в любом магазине на территории Украины. В Ривнах, если это Россия, то на территории Российской Федерации. Если это Казахстан, то на территории а, Казахстана. Очень удобная функция, если вы находитесь а, в другом городе, а вам нужно получить а, именно здесь и сейчас выплаты то вы можете поставить их на тот магазин, который находится именно рядом с вами. Вторая приятная опция по магазину – то, что мы можем выбирать дату, когда получать, и при этом мы видим, какое количество заявок на сегодняшний день есть в этом магазине. Это тоже приятная опция. Также нас в ближайшее время с вами ждет еще одна приятная опция в каждом областном центре Украины – в дальнейшем как бы по другим странам, в том, в том числе, компания будет создавать VIP-магазины. То есть это магазины закрытого типа, где будет прикреплен VIP-менеджер за вами и обслуживать уже вас. Так, у нас потихонечку прибавляются люди. Отлично. Поэтому будет два формата работы с магазином, то есть в стандартном режиме. И если вы VIP-клиент, VIP-клиент это уже идет с выплатой от 100 тысяч гривен и больше. Соответственно, как VIP-клиент, вы можете позвонить своему VIP менеджеру и прийти в индивидуальный магазин на назначенное время как бы, и задать вопросы. То есть это либо консультация, либо выплата, либо какие вопросы у вас еще есть. Вид а, клиенты любят а, тишину и спокойствие, чтобы меньше кто а, видел, а, что они делают, как они получают, когда и, и зачем. Вот поэтому в ближайшее время как бы, нас ждет с вами внедрение еще а, такой опции. Вторая возможность, то, к чему мы более привыкли, то, как большинство из нас получали и кто до сих пор получает, это выплаты на карту любого украинского банка, российского банка, либо казахского банка. С картами как выглядит процедура. То есть, если вы в пятницу подали заявку на вывод на банковскую карту, соответственно, компания ее обрабатывает в сроки от 3 до 5. Банковских дней. Если мы возьмем а, прошлую неделю а, то воскресенье было праздник, 8 марта. Девчонки, поздравляю вас с этим прошедшим великолепным праздником праздником весны. Оставайтесь всегда такими же красивыми, как бы, привлекательными и вдохновляйте нас мужчин. А, поэтому в Украине и в России 8 марта является праздником, соответственно, как бы, это государственный выходной день. И на 9 марта был перенесен выходной. Соответственно, как у нас в Украине еще 9 марта был выходной. И только с 10 марта компания начала свои выплаты. Поэтому ожидаем поступления. Выплата на карточке идет в течение от 3 до 5 банковских дней. Иногда бывает немножечко позже. Всем людям приходит в разное время. Многие из нас в чате задают вопрос, вот мне не пришло, поставил та дата, а кому пришло, кому не пришло. Друзья, приходит всем. Всем приходит в разное время. Кому-то могло прийти во вторник, кому-то могло прийти в среду, в четверг, в пятницу, кому-то следующий понедельник может прийти или во вторник. То есть учитывайте все эти нюансы, все эти моменты. К сожалению, мы наблюдаем такую ситуацию с локальными банками в наших странах. Банки не любят, когда приходят на карту регулярные платежи. Тем более, если они не могут идентифицировать, откуда платеж, и к вам прицепиться, откуда же эти деньги, либо понять, как они к вам поступили. Поэтому бывают случаи, когда банки возвращают платежи в таком, в таком варианте, Платежная система видит, что платеж возвращен, и в компании придет информацию о том, что по такому-то э, клиенту, по такой выплате платеж возвращен обратно. Соответственно, компания зачисляет вам на баланс, и уже вы можете либо еще раз попробовать, либо же э, выбрать э, другой вариант оплаты, либо же выбрать э, другую карту другого банка, либо другую карту этого же банка. То есть, с этим мы время от времени сталкиваемся. И э, такая интересная вещь, что компания B2B создала великолепный э, самолет, э, космолет, как угодно называйте, который нас радует, радует выплатами, радует э, всеми моментами, которые есть. К сожалению, мы живем в наших странах, то есть в странах СНГ, это Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, другие страны. И мы постоянно сталкиваемся с несовершенством системы. Компания с удовольствием бы внедрила бы и онлайн оплаток бы и с удовольствием бы внедрила э, как, как можно быстрее, чтобы вам приходили платежи. То есть все ведомости на перечисление компания передает в платежную систему, и уже платежная система занимается отправкой. Компания все для этого сделала. То есть деньги из компании ушли. Они отправлены вам э, на вашу карточку, на ваш банк. К сожалению, банк по какой-то причине не уверены даже вас об этом, может этот платеж вернуть. Были такие прецеденты, что банк вначале зачислил платеж, потом его списал обратно. вернул. Это чаще всего наблюдается, наблюдается с приватбанком. Я знаю, что пару раз были моменты не, не так давно со Сбербанком России в Российской Федерации, и есть такие моменты в Казахстане. Поэтому что мы можем с вами сделать? То есть, если у вас сумма выплаты больше, чем 5000 гривен, по Украине, воспользуйтесь ближайшим к вам магазином. Приедьте туда в удобный для вас день. Вас будут ждать как бы ваши бонусы, как бы вы их забрали как бы, и поехали себе как бы, по своим делам. Если уже у вас а, сумма меньше и а, ваш банк возвращает платежи, то вы можете воспользоваться такой прекрасной системой, как Perfect Money. На сегодняшний день Uh, на Perfect Money платежи приходят uh, в течение там трех-четырех uh, дней. Здесь уже мы не зависим от uh, банковской системы, uh, поэтому можете воспользоваться, как бы я сейчас uh, тем, кто не знает, как это делать, покажу в режиме реального времени, uh, как работает платежная система Perfect Money, uh, как мы можем uh, с ее помощью сделать покупки uh, и uh, как в нее приходят выплаты. Давайте я включаю пока с экрана. То есть, первое, для того, если вы ранее не получали на Perfect Money, то что вам нужно сделать? Первое, это зайти в личный кабинет. Как видите, я уже зашел. Давайте обновлю страничку. То есть я уже нахожусь в личном кабинете. То есть мы заходим в раздел «Профиль» и добавляем, добавляем сюда «Perfect Money». То есть Нажимаем кнопочку «Добавить», добавляем способов метода платы. Выбираем «Perfect Money» и нам предлагает указать долларовый кошелек. Кто не знает, сайт платежной системы Perfect Money, это PerfectMoney – это perfectmoney.com. Я вам сейчас его отправлю в чат. Для того, чтобы он у вас был при необходимости. Так, это вот сайт а, платежной системы, то есть вы можете на него зайти, пройти регистрацию. Давайте я покажу, где это а, можно сделать. То есть мы зашли а, на сайт, соответственно, вот стартовая страничка, у нас есть кнопочка «Регистрация». Здесь вы можете зарегистрироваться, то есть указал э, логин аккаунта, имя, город, страну, э, адреса, то есть все, что необходимо. Э, также платежная система Perfect Money работает со всеми странами, кроме э, Соединенных Штатов Америки. То есть граждане Соединенных Штатов в принципе могут воспользоваться данной системой, э, однако используя э, данные другой страны. То есть граждане США не имеют права воспользоваться данной системой. Поэтому мы прошли регистрацию. А внутри у вас будет верификация. Верификация есть двухэтапная. Первый этап в любом случае она вас попросит сделать это внести скан-копию скан вашего внутреннего паспорта. Так, заходим уже на сайт а, платежной системы. Если вы давно не заходили, платежная система попросит вас а, подтвердить через почту вход. Если вы хотя бы, как бы заходили последний раз пару дней назад, это тоже удобно. То есть такая своего рода двухфакторная верификация именно входа. Это тоже безопасно. Верификацию вы можете пройти. В разделе Мой аккаунт, и что дает такая верификация. То есть Plany, специфическая немножко система, как бы она просит верификацию по двум документам. Первое это скан-копия паспорта. Второй документ, который нас вас попросит, это счет за коммунальные услуги с указанием вашей фамилии и Если этого счета нет, то второй этап верификации вы пройти не сможете, чем это вам грозит всего лишь дополнительной комиссией. Если проведена полная верификация, то комиссия платежной системы составляет полпроцента за перевод, если верификации нет, то комиссия будет 2% за перевод. Как можно обойти момент, если у вас нет счета за коммунальные услуги, где указана ваша фамилия, вы снимаете квартиру, дом, или живете у друзей, родственников, или оформлена квартира не на вас, а на ваших родных, близких, в таком случае, то есть вы идете либо на Почту, либо а, там, Сбербанк, а, Сбербанк в Украине, Сбербанк, сбер-учет банк Украины, Сбербанк России, отправляете себе самому минимальный перевод, то есть самый минимальный, который только есть, обязательно на адрес, указанием вашего адреса, который вы хотите верифицировать, берете эту квитанцию, а, сканируете ее и загружаете в платежную систему Perfect Money для верификации, и таким образом уже платежная система вас видит, вас верифицирует, и вы можете работать с ней с комиссией полпроцента. Итак, давайте далее. То есть мы копируем адрес кошелька, долларового кошелька. Система PerfectMoney работает с долларом, с гривной, с рублем, с золотом, с криптовалютами. Тоже такой может быть универсальный кошелечек. То есть видим, то есть можем добавить счет. Давайте я вам покажу. То есть доллар, евро. ОС – это тройская унция, это золото, биткоин. То есть это то, те кошельки, которые у вас могут быть. В данном случае нам нужен долларовый кошелек. Так, он у нас уже есть. Мы его копируем. Обратите внимание, что долларовый кошелек начинается с буквы «ю» от слова United States доллар. Так, копируем адрес нашего кошелька и переходим уже непосредственно на сайт v 2 b и добавляем метод оплаты как кошелек Perfect Money. Так, нас просит подтвердить смс. Э, Давайте подтвердим. Сейчас нет другого телефона. Итак, э, мне пришло э, сообщение от B2B Gold. том, что код подтверждения. То есть очень удобно э, то, что как бы есть код подтверждения для всех э, действий. Так, вводим код подтверждения 41 252. Добавить. Так, укажите долларовый кошелек. Эта карта уже добавлена. Так, возможно, я его добавлял ранее. Ничего страшного в этом нет. Мы создаем еще один. Долларовый кошелек. Создать новый кошелек. Подтверждаем. Создать новый кошелек. У меня есть просто украинские и российские аккаунты а, в B2B, Jewelry. Соответственно, видимо, я этот кошелек вносил свой украинский аккаунт. А сейчас у меня есть платежи, которые по России. То есть я делаю точно так, как, наверное, многие из нас. Я покупаю на определенную сумму сертификаты. Серебро для того, чтобы они покрывали мне необходимые платежи. Моя мама ей 80 лет, сейчас живет э, в Российской Федерации, поэтому как бы, я открыл отдельно как бы, на племянника, племяннику даже как бы, B2B Javelry аккаунт э, э, и завел на него, на его телефон счет для того, чтобы маме могли приходить э, деньги от B2B. 32. Не скопировалось. Еще раз. Копировать. Ставить. Добавляем. Так, подтверждаем с помощью смс. Так, пришел второй код, 13392, 13392. Итак, отлично, то есть мы добавили долларовый кошелек. Как же теперь совершить покупку с Perfect Money? С Perfect Money еще отчасти удобно делать покупку, потому что... Выплаты привязаны к доллару, и они конвертируются уже, начисляются нам, исходя из курса долларов. Учитывая сегодняшнюю курсовую нестабильность, для нас это очень удобно, по моему мнению, поскольку мы можем сохранять, делать покупки в долларах, выводить их спокойно на долларовые, исходя из курса доллара, либо же на Perfect Money в долларах. С Perfect Money мы уже можем тоже вывести либо на локальную банковскую карту в национальной валюте, и либо же получить наличными долларами, как бы это уже в зависимости от суммы, какая нам необходима. Вывод на Perfect Money работает. Деньги приходят, многие наши партнеры регулярно получают на платежную систему Perfect Money, поэтому ей замечательно и удобно пользоваться. С Perfect Money, то есть с помощью сервиса BestChange, то есть есть такой мониторинг обменных пунктов, то есть вы можете обменять а, ваши Perfect Money на а, вашу локальную национальную валюту. Либо же наоборот, то есть как я сегодня сделал, то есть я со своей карты купил а, Perfect Money а, на свой аккаунт, на свой счет. То есть как вы это можете сделать? То есть у нас есть а, табличка. Соответственно, как бы первая колонка – это то, что вы даете, вторая – то, что вы получаете. То для того, чтобы купить Perfect Money, я выбрал свой банк, то есть интернет-банкинг, в данном случае монобанк. То, что я оплачу с монобанка, получаю Perfect Money. Мне выдалось список обменных пунктов. вот Я воспользовался первым обменным пунктом, то есть он работает от 500 гривен. Соответственно, как бы мы на него переходим. И нам сразу предлагает э, варианты обмена. То есть с э, Монобанка на Perfect Money. Точно так же наоборот. То есть вы можете выбрать э, то, что вы отдаете Perfect Money доллары, и хотите получить, например, деньги на Сбербанк России. То есть нам выдаст список обменных пунктов, и а, на что важно обратить внимание. То есть первое, от какой суммы работает обменный пункт. В данном случае, если мы меняем Perfect Money на рубли, то а, данный обменный пункт работает от 14 долларов 11 центов. То есть это минимальная сумма, которую он меняет. Тут уже перешло на него, говорит, хоть хочешь менять, давай менять. Второй момент, курс, то есть устраивает ли ваш курс. В данном случае за 1 доллар Perfect Money вы получаете 70 рублей, 87 копеек, если мы берем на российский рубль. И следующий вопрос, наверное, важный, как понять, что это обменный пункт, что он хорошо работает, что будет все хорошо, и обмен пройдет четко. То есть здесь мы можем посмотреть, что у данного обмена пункта 0 негативных отзывов, и 2277 положительных отзывов. Мы можем посмотреть все эти отзывы, почитать, что вообще люди пишут о данном обменном пункте. То есть обменный пункт. Обменник меняет круглосуточно, быстро, по хорошему курсу. Быстрый обмен с карты Сбербанка на эфир. Практически моментально, молодцы. И так далее. Мы с вами можем это все просмотреть. Дальше мы видим... Обменный пункт работает, курсов в него 676, то есть 676 разных направлений обмена, сумма резервов, то есть у данного обменного пункта 106 тысяч долларов э, в деньгах, то есть он может оперировать этими деньгами для обмена, то есть деньги у него есть, э, работает один год и 11 месяцев, хороший возраст, э, можно доверять. И зарегистрирован в Российской Федерации. То есть рейтинги, отзывы, то есть все здесь есть. И берем, меняем а, с данным обмена пункта. То есть и нам деньги приходят легко, быстро, в течение 5-10 минут на нашу карту. То есть, если вам нужно быстрее а, получить деньги, а, чтобы вы а, не ожидали, что вот вам когда придет, как, сколько это будет а, и так далее, то вы можете это сделать. Ну, давайте я, мы с вами. Зайдем, делаем вывод. Вот так здесь видим, что как бы в связи с праздниками перевод все еще идет. То есть я выводил 14 марта, вернее, должен прийти был по плану 14 марта, но все еще задерживается. Перевод не идет по графику в соответствии с банковскими днями. То есть я данный перевод ставил на вывод как раз в пятницу, прошлую пятницу. Итак, давайте выведем средства, То есть мы пишем 583 рубля на данном аккаунте. Вывод на Perfect Money. Выбираем кошелек, который нам нужен, и ставим на вывод заявку. То есть деньги перечислятся с 17.03 на карту, в данном случае на кошелек Perfect Money. Заявка оформлена. В течение нескольких дней, то есть мы ожидаем. Поэтому так, это вот то, что я хотел с вами поделиться, как это работает, как мы этим можем пользоваться, чтобы вы понимали, как работает сама компания, как она старается для нас делать все. Ну и, наверное, как бы важный момент. Поступила информация о том, что сейчас ведутся активные переговоры по интеграции, может, даже покупки одного из э, зарубежных банков, чтобы компания обеспечила нас карточками, чтобы мы, у нас были корпоративные карты B2B, и мы могли ими пользоваться. То есть ну, данный момент находится в процессе переговоров, и как только э, будет, пока информации нет о том, что конкретно какой-то банк, как это будет работать, какие будут условия, как только мы получим полную информацию, то вам, конечно же, ее передадим. Но сейчас, если у кого есть какие-то дополнительные вопросы, я с удовольствием на них отвечу, помогу, расскажу вам, поделюсь своим знанием. У кого есть вопросы, либо пишите, либо включайте э, микрофон, э, спрашивайте. Здравствуйте, можно спросить? Да, здравствуйте, Рита. Я извиняюсь, может, опоздала, может, уже отвечали. Э, вопрос такой, если мы в кабинете видим наши покупки в долларах, да, получаем в гривнах по курсу, на тот момент, когда получаем, или по курсу на тот момент, когда мы клали, делали... По Ирина, курсу. Хороший вопрос. Многие наталкиваются на этот момент, непонимание. Доллар отображается в качестве информации, то есть это условная информация то есть для того, чтобы был единый пересчет. Поскольку компания работает уже на трех локальных рынках, три разные валюты, поэтому доллар это условная единица. Выплаты мы получаем от той суммы, которую мы купили в гривнах, и получаем по тому проценту, который был на момент покупки. Например, на этой неделе 9%, соответственно, если мы купили на 100 тысяч гривен, то 9% от 100 тысяч гривен мы и будем получать. То есть от курса а, это не зависит. Соответственно, 100 тысяч гривен на 9% в неделю то есть 9 тысяч гривен каждую неделю мы будем получать стабильно именно в гривнах в долларах конвертируется только через Perfect Money и то отображается на гривну потому что то есть украинский кабинет на не привязаны к гривне но идет конвертация по текущему курсу понятно то есть если я конвертирую через Perfect Money получается по сегодняшнему курсу будет да да mm -hmm. Все, благодарю, понятно. Пожалуйста. Про сети аптек. Ольга, действительно, новостях сказали о сети аптек. Пока дополнительной информации компании не предоставляла. Ждем, ждем разъяснения по этому вопросу. Пока не могу вам ответить, то есть как это будет, что это будет. Как только они будут готовы уже что-то презентовать нам, Идея великолепная, в каком виде ее сделают, то есть, либо это скидка на препараты, либо же это будет кэшбэк, то есть, такие же бонусы, либо какие-то специальные условия для нас, об этом мы узнаем с вами немножко позже, то есть, когда это запустится. Ну, пожалуйста. У кого еще есть вопросы, задавайте. Отлично, раз вопросов нет двух случаев, либо все понятно, либо ничего не понятно. Рад был вас всех видеть, и для вас специально еще я готовлю специальный вебинар. Следите за информацией в чате. Я думаю, это, скорее всего, в понедельник я его проведу. Очень много, наверное, вы видели видео разных хейтеров на новости, блогеры, уже более высокого качества, много статей выходит, которые как бы, нам неприятны. И иногда наши люди как бы звонят, пишут, а вот сказали, вот это вот так, как, что, а почему. И на примере этих нескольких видео как бы, я сейчас готовлю вебинар, где буду давать ответы на эти вопросы. Конечно, все будем жить, жить в достатке. Скажите, такая, такое видео, такой вебинар вообще нужен, чтобы дать практические ответы как бы, по тем вопросам, которые затрагиваются в многих видео а, хейтеров в новост, на новостных каналах, где обливают грязью как бы, нашу компанию? То есть нужно такое, чтобы как бы, парировать то есть, как бы, на те моменты, которые как бы, они говорят и а, которых боятся как бы наши новички? Ответьте в чате. Вам такой вебинар или видео нужно? Ну, хорошо, что нужно, как бы, значит, тогда как бы, я готовлю э, специальное разъяснение, то есть детали, в деталях, чтобы вы могли дать такое же видео, запись вебинара своему новичку в ответ на то, что он э, спрашивает, что вот там писали, там говорили, там еще что-то. Хорошо, друзья, всех раз видеть, э, хорошего вечера вам, э, хороших выходных. Итак, до новых встреч. Всем пока-пока.